Здравствуйте, уважаемые! Продолжаем поклоняться макаронному монстру. Сегодня готовим российскую версию лапши терияки. Полностью русифицированную. Лавша у нас будет Иван да Мария. Но перед тем, как мы начнем кулинарный влог, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, пишите комментарии. Успели? Подписались? Поехали! Так, лапша Иван-Дамария, купленная на зоне 250 грамм стоит неистово мало денег. Выглядит вот так вот. И теперь мы запускаем ее вариться. Варить 250 грамм гречневой лапши Иван-Дамария мы будем 10 минут. Также мы задействуем, как всегда, наши любимые. 300 грамм куриного филе. Филе было предварительно замариновано в розмарине, чесноке и лимонном соке. Как мы любим, 300! Абсоси у тракториста! Одна морковь, один перец, одна луковица, два стебля сельдерея. И соус мы приготовим самостоятельно, пока варится лапша. Воду подсаливать не будем, потому что будет солоноватый соус. Итак, и пока лапша варится, мы приготовим соус. Соус мы изготовим из одной столовой ложки бальзамического уксуса Денигрис. Две столовых ложки соевого соуса сенсоевского. Ролик на сенсоевские лапши в коробочках вот здесь. На одну, вторую, третью, четвертую. Бэй-бай. И возьмем ткемали. Ткемали долбанем от души. Ну, где-то грамм 50-70, наверное, ткемали мы отправили. Теперь это все мы сейчас быстренько замешаем. И по старой схеме сначала часть соуса э, к овощам, когда они будут обжариваться, и мясу. И оставшуюся часть уже когда к ним добавим лапшу. Такая вот консистенция. Ну вот, слили мы лапшичку. Сейчас мы ее буквально минутку подсушим на маслице, до эластичности и оставляем ожидать своей участи. Ну и теперь в разогретую сковородку закидываем масло, оно быстро прогревается и запускаем наши овощички. Буквально одну минуту на большом огне. Ну, может две. Обжариваем, они размягчатся и добавим одну треть соуса нашего самодельного. Ну что ж, овощички у нас дошли до вот такого вот состояния. Легкой золотистости. Самое время дать им чуть-чуть нашего самодельного кирияки соуса. И погоняем их в таком состоянии еще несколько секунд. Буквально объединили, они друг другом напитались. Есть, да, аромат? Нет. Есть. И, и чтобы сильно не тянуть, сразу же курочку. Оп курицу минуты 4 совсем вместе 4-5 минут мы это сейчас все протушим они насытятся еще одну треть соуса и последнюю треть добавим уже когда придет лапшишка Ну что ж, теперь самое время запустить туда нашу гречневую лапшичку. И она немножко подслиплась у нас, как мы ее раздербаним. Соединим все вместе. Пусть они теперь немножко со старкими соусов все вместе подружатся. Две минуты на медленном огне. Увидимся на дегустации. Oh, yeah. Ну что ж, дамы и господа, настало время продегустировать этот экспериментальный, мной уже придуманный э, рецепт э, из лапши гречневой Иван-да-Марья. Очень интересное название, очень интересная лапша. Давайте попробуем. Делали типа аналог терияки, немножко русифицировали. Поначалу казалось, что чуть-чуть переборщил с э, бальзамиком, но, по-моему, самое оно. Ну, ну, вкусно. Ну вкусно. Вкусно. Ну, вкусно. Ну вкусно. По сути, вкусно. Ну не по смыслу, а по сути вкусно. Ну по вкусу вкусно. Ну и вкусно. Так что Иван Дамария имеет место быть. Э, сгенерированные за три минуты рецепты имеют место быть. А что аналог терияки, ну, очень плохо. Ролики про лапшу не перестанут выходить до тех пор, пока лапша не перестанет производиться в этом мире. Так что подписывайтесь на канал, молитесь э, макаронному монстру. пастафарианство наше все. Иван Дамария имеет много других еще э, различных э, паст в, в своем ассортименте. Прикольный производитель. Погуглите, приобретайте, пробуйте. Офигенная лапша. Вот